Здравствуйте! Из этого видео вы узнаете, что такое Ultima Farm и Ultima Minter. Пока майнеры во всем мире были озадачены поиском более перспективной монеты для добычи, растущими счетами за электричество, а также поисками новой сверхмощной видеокарты, создатели PLC Ultima совершили настоящий прорыв и внедрили способ добычи монет прямо на смартфоне. Это стало возможным благодаря блокчейн-технологии Минтинга и успешной комбинации двух наших продуктов. Ультима Фарм и Ультима Минтер. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них. Минтинг ⁇ это процесс добычи новых коинов на блокчейне. По большому счету это автоматический смарт-контракт на блокировку определенного количества криптовалюты и получение за это вознаграждения. Ультима Фарм ⁇ это приложение для добычи коинов PLC Ultima с помощью смарт-контрактов, которое позволяет генерировать прибыль, просто замораживая коины на фарм-кошельке. Смарт-контракты позволяют добывать коины в период, равный одному году, обеспечивая непрерывную добычу в течение всего срока работы. Мощность добычи зависит от рыночных условий и периода, в котором был заключен контракт. Ultima Minter – это цифровой сертификат, который позволяет ферме получить доступ к минтингу коинов. Так как количество коинов для добычи и количество пользователей, которые могут добывать новые коины, строго ограничены, цифровой сертификат платный. Количество коинов, доступных для блокировки на ферме, зависит от категории Ultima Minter. А теперь давайте разберемся, как происходит процесс добычи новых коинов. Для начала добычи нужно скачать и установить два бесплатных приложения. Ultima Farm – это ферма для холдинга, и Ultima Wallet – это кошелек для новых коинов. После бесплатной регистрации и оплаты подходящего для вас цифрового сертификата Ultima Minter, вам нужно пополнить ферму коинами, заблокировать определенное количество коинов и нажать на кнопку добычи. После запуска минтинга на ферме вы будете получать новые коины на ваш главный кошелек равными частями в течение одного года. Наши технологии уже успели реализовать мечту сотен тысяч людей о получении профита на блокчейне. Добытые коины можно легко тратить, переводить, продолжать холдить и совершать другие операции быстро и безопасно. Пользователь является единственным владельцем своих монет, и только у него хранится вся необходимая информация для восстановления доступа к кошельку. Поэтому обязательно изучите инструкции, как обезопасить ваши средства на ферме и на электронном кошельке.